дорогие мои друзья тема сегодняшней нашей встречи фокус плавит реальность мы люди многие живем в хаосе но мы не знаем как использовать свой мозг по назначению это не хорошо неплохо нас никто этому не учил поэтому те кто и умеют использовать мозг по назначению кто держит фокус они всегда выигрывают давайте такой пример вот смотрите вчера я ощутила, что действительно заболеваю. У многих сейчас идет осеннее обострение каких-то заболеваний. Неважно, где бы вы ни жили, даже кто-то в теплых краях живет. Все равно так устроен биология перехода на другой. Чтобы, особенно те, кто живет в тех районах, где похолодало. но Поговорим про фокус и, значит, и заболевания. Позавчера я ощутила першение в горле и поняла, что надо что-то делать. Позавчера. Внимание. Вчера меня уже прижало. Но я сделала запрос. А с чего вы это вдруг? Нету оснований. Иммунитет у меня хороший. Я занимаюсь спортом, я обливаюсь холодной водой, я занимаюсь. У меня есть ради чего делать то, что я делаю. То есть, по идее, психосоматика не должна подкачать, а я веду речь про психосоматику. И тут у меня пришел ответ. У меня был стресс, на который я отреагировала довольно бурно. У меня не хватило терпения, ресурсов отреагировать более спокойно. То есть, я себе говорю, ага, и... И начала себя копать. А почему? Почему я так бурно отреагировала, зная, что, ну, умом понимая, что это нормальное явление, такое тоже может быть. Я сейчас не буду рассказывать о деталях. Но тело уже успело среагировать. А тело – это массив, который нам кричит обо всем всегда. С кем мы живем, как мы живем. Какое наше здоровье, какие наши заработки. Сегодня акцент будет про деньги, потому что деньги, как бы мы с вами ни выпендривались, деньги нам дают свободу, деньги нам дают правильное питание, здоровое, деньги нам дают страну, в которой мы живем, деньги нам дают возможность качественно жить, одевать себя, ребенка и так далее. Согласны со мной? Поэтому сегодня будем говорить про деньги. Но я обещала, что покажу, как фокус влияет на здоровье, счастье, деньги и так далее. Так вот, что я сделала как психотерапевт? Прежде всего, я начала себя как человек, начала себя ковырять. Что я сделала не так? Потому что тело отреагировало. Тело дало мне толчок, и иммунная система, внимание, иммунная система дала сбой. И, естественно, нос, горло дала, дают о себе знать, что делает правильно человек, который управляет фокусом своего внимания. Один человек говорит, ой, я заболел, ой, мне плохо, ой. И начинаются лечения, начинаются подтверждающие какие-то информации приходит, что ты больной. Внимание, фокус – я больной. И я такой же человек, как и все остальные. Мне захотелось, чтобы за мной поухаживали, чаю мне принесли. Ну, это нормально. Но раскисать и позволять себе уйти в это состояние «я больной» – нет. Ты говоришь своему телу – спасибо тебе, мое дорогое тело. Да, ты отреагировала на то, что я не сработала достойно со своей эмоцией. Спасибо тебе, мое дорогое тело. И теперь, мое дорогое тело, будем тебя лечить. Но это лечение физики. На самом деле речь идет о более серьезных вещах. Смотрите. Для того, чтобы... Лечить физику сначала нужно... Что сделать? Принять. То есть я сказала, да, ты эмоционально и очень болезненно отреагировал на ситуацию. Ну так и что? Ты прям такой крутой эксперт, и поэтому ты должна была по-другому отреагировать. Это диалог с собой. Видите, фокус. Я сейчас работаю с фокусом, ребят. Примеры показываю на своей практике. Сейчас вы видите примеры других людей, которые тоже вам важно и во всех сферах жизни. Я себе говорю, ну и будешь себя ковырять, что ты типа такая умная, типа такая мудрая, такая прям, такая, прям идеальный эксперт, психотерапевт. Ты должна была отреагировать по-другому? Должна была, но не отреагировала. В тебе сработало что-то такое твое, что, с чем надо поработать и сделать выводы. Что я делаю? Я говорю себе, я принимаю себя и свои ошибки. Да? Я делала вывод, расписала этот вывод и на словах, и на бумаге. Почему? Потому что когда мы пишем на бумаге, мы включаем уже работу бессознательного, потому что наше тело, наше тело, Работает по такому принципу. Видно сейчас экран? Да, ребят, кто слушает меня в Инстаграме, я сейчас закрываю, и в топоринке есть ссылочка на Zoom, так что заходите, у нас тут будет интересно. Наше тело так устроено, что наш мозг, внимание, что делает? Импульсы посылает во Вселенную, как мы говорим, любим говорить, да? Наше тело, отреагирует. Вот этот импульс пойдет туда, пойдет в тело, тело загрузится. А почему у меня не листается? А, все. Смотрите, вы посылаете вот этот большому импульс. Если мы говорим про мозг сейчас, то, нематель. вот здесь вот импульс поступает, информация, которая чисто психологическая. И ты говоришь, ну, хорошо, ну ты поступил вот так или вот так. И что теперь? А в тело, в тело пошла уже вот эта вот фигня. Вот эти все импульсы пошли. Понимаете? Сенсорные входы, выходы, кровь, тормозные выходы, спиной мозг, соматический выход. Все-все-все. Это все идет отсюда, зертипулярной формации. Внимание. Таким образом, что мы получаем? Отсюда... Когда в голову, вот такая вот, в мозг, да, пришла, так, и что я теперь, ну что я теперь, ну, ну вот так отреагировала. Я знаю, что тело меня дало, мне дало сбой. Что я делаю? Я принимаю себя. Я говорю себе, да, ты имеешь право на ошибки. Потому что по большому счету, вот если взять, надо сделать такую пирамидку 5.95, вот если брать вот эту пирамидку, да, это пирамида нейрологических уровней. Она такая вот крутая штука, по которой мы учимся выстраивать свое я человеческое. Потому что вот тут внизу наше окружение, поведение, способности, чувства, убеждения. Так вот, если брать вот в фиолетовом плане, да, это мозг, это сознание. Опять же, это все условно, схематично. Вот это сознание. А все вот тут вот внизу, вот да, вот по этой части пирамиды, это тело. Это тело, ребят. И вот это тело говорит тебе, это тело по большому счету дает сбой, оно говорит, оно кричит, оно эмоции проявляет, оно болит. И человек что делает? Он заболевает. Теперь дальше, что же делать мне, когда я понимаю, что у меня есть запланированные мастер-классы, вебинары. У меня есть группа, которой надо работать. У меня есть мои коллеги-коучи, с которыми мы сейчас работаем и помогаем выстраиваться и дорабатывать больше денег на, своих, на своей помощи людям. Кстати, я вам очень благодарна, особенно Марии, она сейчас у нас самая активная. Маричка, я тебе очень благодарна за твою работу, старательность, и ты помогаешь. Я знаю, что всей группе помогаешь. Поэтому тот, кто будет слушать записи, Послушайте, так вот, это фокус. Ты заболел? Ты себе сказал, ну да, тело сработало. У тебя ножки болят? Не, туда идешь. Или страх идти, или ты тебя чего-то останавливает. Это все психосоматика. Я думаю, вы это знаете. Дальше. У тебя с деньгами не так. И тут как фокус работает. А вот тут, ребята, фокус работает следующим образом. Если у вас в голове каша, вы говорите, я хочу больше получать. Больше это сколько? Ну, чтобы на все хватало. Фокус не срабатывает. Вам нужно левое полушарие. Вот это вот. Отсюда идет информация. В левое и правое полушарие. И в левом полушарии вам это наука, ребята. Это не я придумала. В левом полушарии сколько, а в правом зачем? И вам нужно описать, зачем. Что вы получите за эти деньги? Как вы будете кайфовать, наслаждаться. Понимаете? То же самое касается, когда вы работаете со своими клиентами. То а Сейчас меня слушают мои коллеги. Если у тебя у самой каша или у самого, то ты и людям тоже транслируешь. И будут приходить, ну, да, будут слушать, да, ты будешь продавать. Но чем четче, структурнее ты понимаешь, как устроена человеческая система, чем ты четче будешь задавать вопросы и фокусом вести. Например, тоже позиционирование. Например, ты выходишь, ты выходишь в... В Инстаграме или там другой какой-то страничке написано: там куча твоих образований, где ты учился, училась, там описываешь э, птичьим языком, там, регрессолог, детский психолог. Ну и что? Вы не дипломы, вывешиваете. Я тоже этим грешила. Вы вывешиваете, кто вы и чем помогаете. Кратенько, четенько, чтобы у человека фокус не расслаивался понимаете человек увидел о помогу вашему ребенку там 3-5 лет там допустим вы врач логопед там выйти там заговорить там через два месяца понятно да или вы там работаете для аудитории которой там 60 плюс там, я проводник э, там, ваши там ну короче надо думать кратенько кратенько думать и описывать кратенько конкретно фокус понимаете потому что хлама в мозге в мозгах в мозгах у нас полно в интернете тоже хлама полно почему понимаю от чего у меня простуда и температура да потому что спасибо огромное потому что э, у нас в головах у всех осень пришла. Ну да, осень пришла. Да, осень пришла. Да, зима придет, то, если мы живем в средней полосе, там в холодных краях воли, да. И это уже установка. Смотрите, это уже установка. Она вот тут вот у нас, в голове эта установка. И она вот тут вот в убеждениях и ценностях. Кто сейчас еще не зашел, я показываю пирамиду. Заходите, пожалуйста, в комнату. В Топлинке есть ссылка. И вот это убеждение вы когда-то получили, что осенью идут там какие-то обострения. И сейчас у нас, внимание, вещи, говорю, очень интересные. Осенью обостряются вирусные заболевания. Даже тот, кто не собирался болеть, блин, заболеет, потому что внизу вот по пирамиде показывают. Окружение, понимаете, люди в этой энергетике, кто-то тихает, там реклама про, про лекарства идет, а тут шуруют про ковид, про, э, про прививки, сейчас об этом отдельно поговорим. И что человек делает? Так как у него нет фокуса, так как у него контроля ума нет, он инфантильный, он, он к сожалению, инфантильный и недалекий. Простите, но это так, потому что нас сейчас ведут на бойню. Я думаю, вы это понимаете, как барана. Потому что у человека нет фокуса, потому что у человека нет конкретики. Везде должна быть конкретика. Хочешь сколько зарабатывать? Поставь себе цель и держи эту цифру. Хочешь, чтобы тебе люди платили? Конкретно выбери, кого ты хочешь помогать и за сколько времени. И чем ты поможешь? Создай программу. Четко по структуре научись продавать на консультациях. Везде фокус. Дальше. Если вы описываете птичьим языком процессы, которые вы знаете, то тот, кто может и захотел бы к вам пойти, но не пойдет. Потому что вы описываете своим птичьим языком, который понимает, ну, например... В НЛП есть такое понятие дигитальный язык. Там есть мы сейчас воспринимаем мир через вижу, слышу, ощущаю. Есть такое понятие, как дигитальный. Это специфический язык. Допустим, у врачей есть своя, свой лексикон. У автослесарей есть свой лексикон, да? у тех, кто делают сайты, там есть свои лексиконы и так далее. То есть это узкий язык, это называется, ну, так называемый птичий язык. То есть мы кукарекаем, нас понимают только куры. Ну, понимаете, да, о чем я? Поэтому надо научиться конкретно говорить людским языком. Это тоже сюда, это для моих любимых учеников, которые сейчас тоже меня слушают, и, и те, которые пойдут ко мне в программу. Фокус внимания, ребят. Теперь дальше. Если вы Понимаете, что на вашей презентации, самопрезентации, написано четко, кто вы, чем вы помогаете. Нет множественных мелких буквок. Человек зашел и о, вот она мне нравится, он мне подходит, вот тут он, он это, это, это, это мне подходит. Все, человек уже, уже вас зацепил. Потому что клиповое мышление у нас у всех есть, и это то, что распыляет наши нашу энергию и забирает это мышление. И у нас поэтому люди цепляются за, за любое движение, за любой цвет, за любой... И распыляется наша, наша энергия. Поэтому маркетологи, рекламщики, они разбираются в цветах, они понимают, что такое клиповое мышление, они знают, чем привлечь ваше внимание, они понимают, чем привлечь ваше, ваше внимание. И поэтому мы распыляемся порой и забываем про себя, где здесь я. Именно поэтому, почему людей ведут на бойню. Кто понимает, о чем вы, поставьте плюсик в чат. Почему сейчас ведут на бойню? Люди не имеют контроля мышления. Людям ли, ли, тяжело зайти в Google и посмотреть, что сегодняшняя, например, прививка – это генная инженерия. Но об этом кричат и говорят все суперспециалисты. Некоторым рот закрыли уже, ну потому что хотят жить. А тут идет споры идут, прививаться или не прививаться. Понятно, что система прижмет, и надо будет как-то выкручиваться. Сейчас не об этом. Кто захочет, расскажу как. То как можно доказывать друг другу, что надо прививаться, если это генная инженерия на уничтожение людей? Ну как можно? Десятилетиями не не, придумали, не сделали нормальных прививок, а тут за полгода сделали прививку и шуруют ее в мировом масштабе. И заставляет людей просто ну, в обязательном порядке это делать. До того, чтобы... И люди идут на бойню сами. Почему? Одна из причин – люди не думают головой. И поэтому э, дальние последствия… У меня на страничке Facebook, э, еще не убрали это видео, э, я его Зай, взяла доктора наук, его еще, рот ему еще не закрыли, потому что многим закрыли уже рот. Что такое, зачем? И все, ребята, ведется к тому, что нужно думать головой. Если у вас есть трезвое мышление взрослого человека, вы думаете, а с кем вам жить? А зачем вам этот мужчина, что он вам дает? А зачем вам этот работник? А что вам дает вот такая... Такое отношение к себе и так далее, и так далее. Все фокус внимания. Понимаете? Поэтому. Спасибо большое за то, что пишете мне, отвечаете. Угу. Поэтому сейчас мы с вами поработаем более детально с практиками на фокус внимания. Я обещала сегодня дать практики по деньгам, и я их дам. Как психотерапевт, гипнотерапевт, имею опыт, дай Боже, <с> <с> и понимаю, что происходит в мире. Еще только началось это вся в Акханале, а Буквально через месяц я уже увидела. Да, я сразу это видела, что это зомбирование людей, это все продумано заранее. Все. Это лишних нас много, Без, бестолковых, тупых, больных, старых это лишние люди, их надо, их надо убирать. А как их можно убрать? Психотропное оружие. И биологическое сами себя уничтожат, потому что тупые и не хотят думать. Согласны? Кто согласен? Поставьте единичку в чат. Но э, я говорила про фокус, и с этим фокусом я сегодня буду работать. Итак, если мы говорим о том, что в нашем мозге Богом дано и продумано э, дать нам, человеку, наш, нам, человеку да, дать... Э, А потому что человек пришел по образу и подобию Божьему. Правильно? Но, к сожалению, человек не захотел был, не, захотеть быть, не захотел быть гомо-сапиенс. Он не взял ответственность на себя. Поэтому его, как стадо, ведут на бойню. Я сейчас это буду подчеркивать. Это не мои слова, но я, я их взяла и мне они заходят. И по делу. Я считаю по делам. Поэтому фокус это то, что Богом дано. И если вы болеете, заболели, не дай Бог, вам нужно вот по моему примеру, как я по себе привела, поработать с телом, а дальше включить фокус и поработать с телом. Как поработать, я сейчас буду давать это дальше на вебинаре. Поэтому, ребята, уважаемые друзья, кто меня слушает в Инстаграме. Переходите по ссылочке в теплинг, и мы дальше будем работать. А практики будут как работать со здоровьем, как работать с деньгами, как работать с, в отношениях. Дам отдельные практики на, каждый, на все случаи жизни, потому что фокус плавит в реальности. Там, где ваш фокус внимания, там ваша энергия на изменение. Потому что в мире все меняется. И от того, как вы пользуетесь своим божественным вот этим талантом, который Бог дал нам, да, даже не талант, а, ну, Бог нам дал уже изначально пользоваться. Но люди, к сожалению, ленивые не хотят этим пользоваться, ну, или долго идут к этому, как специалисты, вот сейчас вот я работаю со специалистами. Они много умеют, много знают, хорошие компетенции у них, но они тоже не знают, как преподнести материал, как, как продавать, как создавать программу. Ну, ничего, учимся. Поэтому сейчас будут более детальные практики с фокусом внимания в закрытой комнате вебинарной. А я закрываю Инстаграм, и мы двигаемся дальше. Спасибо, что слушали меня в Инстаграме. Кто хочет продолжить, заходите на эфир шапки профиля есть Zoom. ссылочка так ну что фокус плавит реальность угу. мы сейчас будем говорить про фокус который плавит плавит реальность это звучит круто, и это правда, так и есть. Итак, мои хорошие, мы сейчас уже с вами, те, кто со мной, и поехали дальше. Все очень просто на самом деле. Я прошу вас в программе «Про деньги». Так же самое использовать фокус. Смотрите, Когда вы описываете, сколько вы хотите иметь. Да я не просто горячий чая, у меня горло начало соединить. Горячий панок, просто кипятка. Когда вы держите этот фокус, внимание, слушайте. Когда вы держите этот фокус, вы написали, у вас есть ради чего. Вы знаете, кто вы. Вы понимаете, во что вы верите, вы понимаете, что вы ощущаете, вы знаете свои навыки и компетенции, вы действуете, действуете, действуете, делаете целевые действия каждый день, как это делает Мария. Мария, я вам очень благодарна и буду вам говорить это бесконечно. Таким образом, она делает, делает, делает, она все делает грамотно. И в итоге, что она делает? Смотрите, когда у тебя есть цель, зачем? Когда у тебя прописана в голове цифра, ты понимаешь, ради чего? Спасибо, я не сильно горячий чай, я теплый пью чай. Спасибо огромное, спасибо. Поэтому вы отпускаете. Видите, задача какая? Когда у нас написано много желаний, а в интенсиве мы будем их писать. Поэтому трехдневный интенсив я всех своих заберу. Будьте готовы три дня поработать плотно. Я даю вам этот интенсив. Вот все мои, которые сейчас в группе слушают меня, вы пойдете бесплатно в него. Все до единого я решила дать вам этот интенсив бесплатно, чтобы вы быстрее прокачались. Там будет практика, практика, практика, практика. Тот, кто будет слушать записи этот эфир, Но для вас есть возможность попасть в трехдневный интенсив, получить VIP-пакет, в котором я разберу вас, просто вот по полочкам разберу, чтобы вы зафиналили свои фокус и пошли, куда вам надо. Ссылка будет здесь, прямо в, на интенсив, прямо будет здесь, в ссылочках, в чате. Так вот, когда у вас есть цель, зачем, фокус, сколько цифра, левое полушарие, правое полушарие знает зачем. Вы представляете, как это будет выглядеть, мы с вами уже работали немножко. Вы представляете себя, и тело запоминает эту сладость, эту приятность. Эту... Ты это все организовал и забыл, и отпустил. Каждый день ты записываешь по 10-15 новых желаний, ты прокачиваешь мозг, вырабатываешь нейронные сети вырабатываются нейронные дорожки, ты каждый день записываешь маленькие желания, ты тренируешь мозг, как тренируешь, ну, как зубы чистишь, да, ты пишешь каждый Божий день дневник, который пишут у меня мои ученики, я вам очень благодарна, всем, всем, кто пишет дневники каждый Божий день. Прямо пишите все целевые, смотрите, что вы делаете, вы держите фокус внимания, вы вот эту большую цель. Вот эту цифру большую отпустили и вы делаете делаете делаете делаете но делаете и ведете целевыми действиями и описываете зафиксируйте через дневничок описываете что вы делаете почему у вас должно получиться потому что вы делаете делаете у вас на каждый день расписанные расписанные маленькие целевые действия, которые ведут вас к результату. В этом дневничке вы пишете, что у вас планировано, что вы сделали, за что вы себе благодарны. Даже если что-то не получилось, вы все равно пишете. Я прокрастинировала, меня откинуло. Я там то, то, то, но вы это пишете. Так вы работаете, рефлексируете со своим мозгом и работаете. Понимаете? И то, что мы сейчас делаем с вами в тренинге, вот эти навыки, которые вы сейчас обучаетесь, Делая, делая, делая, делая, вкладывая душу, сердце, придет то, от чего вы просто обалдеете. Будьте готовы обалдеть. Кто готов обалдеть? Вот. Поэтому я даю возможность своим пройти этот интенсив бесплатно, хотя это надо было дать заплату, потому что то, что бесплатно, не ценится. Почему я даю вам бесплатно? Почему, как вы думаете? Потому что в программе, нашей программе двух-трехмесячных, в которую вы зашли, есть уже этот курс. Но, опять же, зная, что людям надо наставник, нужен ремень, нужна напоминалка, нужны какие-то действия, конечно же, многие до него не дойдут. Поэтому там много бонусов я даю в, своем, в своей этой программе. За 2-3 месяца все это трудно освоить. И поэтому трехдневный интенсив я вас запускаю. Вы должны сейчас прокачаться. Значит, те знания, которые вы получите, надо бы сразу применять. Что сделала Мария опять же? Ну вот как ее не вспомнить? Я дала задачи, она пошла и сделала. Вы думаете, почему она написала отзыв, что она за три недели уже стала ощущать себя другой? Да, идет трансформация. Когда ты идешь делать то, что ты раньше не делал, когда тело тебя страшно, ты делаешь, а она делала практики, которые вы тоже, приготовьтесь, будете делать. Я впервые, когда это сделала, у меня просто, знаете как, вот если взять пирамиду и делать там много граней, так меня вот по грани вот так вот как-то расширяла, вот, вот, вот, вот так вот прямо расширяло. Когда я в Чехии помню, просила деньги у какого-то мужчины на, на, на метро. Не знаю язык, но он правда меня понял. Когда я в костеле в какой же стране, на Кипре, по-моему. Мы ходили, не помню, я очень много стран объездила, я помню, в какой стране стране. Люди, значит, хотели купить свечи, а у них что-то не было мелких денег. А там, по-моему, один евро надо было, или сколько. У меня было три еврушки в одной евро. Я так счастлива, что я могла им помочь. Я подошла им и дала эти деньги. Они такие, а -ха -ха! ну, как обычно люди любят боятся, потому что мы... В Америке там проще. А вот наши страны, постсоветские, Европа. Хотя сейчас постсоветские тоже уже продвинуты, потому что очень много тренингов людей это делают. И я так помню, счастлива была, когда я подарила эти три ну, отдала эти три евро на свеч. Я вот сейчас вспомнила, думаю, вот, я же забыла, сейчас вспомнила. Или подарила красивое свое кольцо. В Тук я была в путешествии. Девушка на корабле, на лайнере я путешествовала говорит, боже, какой красивый у вас персия. я такая подарила ей. И это настолько было искренно, потому что я знала, что это надо делать. А в ответ, вы же понимаете, ты даже не считаешь, оно в ответ приходит намного больше. Поэтому вы делаете, дарите вещи, отдаете, продаете, просто дарите, дарите любимую вещи, это более детально, мы будем работать уже в тренинге. Спасибо большое. Поэтому я на самом деле хочу, друзья мои, вам больше что сказать. Фокус. Если ты понимаешь, как устроен мозг, то любая эзотерика работает на тебя. Вот я говорю эзотерика, потому что люди часто плавятся в этой эзотерике, ни хрена не понимая, как это работает. Но когда вы работаете с эзотерикой, с высшими силами, с ангелами там, и так далее, но при этом понимаете, как это устроено, и вы можете человеку объяснить его боли, и что вы можете решить, какие можете решить его задачи, то понятно, что ваши вот эти эзотерические практики делают чудеса. Люди зарабатывают миллионы, потому что вы фокусом ведете на их боли а не описывайте птичьим языком процесс. Кто понимает, о чем я? Кто понимает, о чем я? <пишите>, Пишите, пожалуйста, в чат. Пишите я. Так, значит, я тебя попрошу вас, напишите. Алла, Елена. В общем, напишите, пожалуйста, в чате. Мария Досколова. Напишите, пожалуйста, в чате, в чате, вот тут, вот, чем вы занимаетесь, чтобы я могла сейчас дать вам практики конкретные под вашу профессию, на фокус внимания на деньги. И пока вы пишете, спасибо, моя солнышко, и пока вы пишете, я еще раз покажу вам фокус по здоровью. Я не договорила, вот я точно знаю. Не один раз такое было со мной с помощью самогипноза. А самогипноз это управляемый транс. Репетитор по химии супер, супер. Но ну, можете зарабатывать миллионы рублей, если правильно себя подадите и опишите свою аудиторию, напишите, опишите свои ценности своего продукта. Учусь на психолога. Вам нужно уже не учиться, а принимать и сделать, помогать изучаю астрологию, не изучать астрологию, уже нужно давать людям пользу, продавать свои услуги, не надо учиться много. Ага, Алла, Лена, спасибо огромное вам, что пишете. Теперь, кстати, будьте, пожалуйста, внимательны и рекомендую вам попасть на этот интенсив и сделать три дня поработать и попасть ко мне на личную консультацию. Я дам вам полный расклад, что вам нужно делать чтобы вы уже зарабатывали, потому что у нас очень много страхов. Нам надо, нам надо еще диплом, еще диплом, а еще диплом. Ассистент, помощник, будущий менеджер проекта. Ага, да, есть такое. Там очень большие возможности у вас, если будете все вникать во все. Потому что сегодня интернет-бизнес, ребята, это самый выгодный бизнес. Он самый сложный интеллектуальный, потому что там надо много разбираться, там прокачивается и мастерство говорить, и вот этот фокус, про который мы говорим, да, там и новые технологии, и как все устроено. И те, кто эту тему нормально зацепил, вам до конца жизни обеспечено, потому что жизнь меняется, а технологии наращиваются. Поэтому я закончу сейчас по здоровью. Начала про это. <клес> Смотрите. У меня было такое же в моей жизни, когда, а я уже гипнотерапевт, получила сертификацию в 2009 году еще. И я знаю, как работает транс. Это одно из биологических, биологических состояний. У нас есть сон, активность и транс. И вот эти вот медитации – это способ вхождения в транс. Ну, просто не все это знают. И когда ты умеешь управлять, опять же, фокус внимания. Я хочу, чтобы я нашла транс на 15 минут внешнего времени, внутреннего, сколько понадобится, для того, чтобы, фокус видите, выйти после транса активной, бодрой, с ясной головой, тонусом тела и описывайте, какое вы хотите получить состояние, для того, чтобы сегодняшний день, цель этого транса, перезагрузка, отдых, для того, чтобы сегодняшний день... Наилучшим образом завершить все свои дела и получить вот это, вот это, вот это. А у вас уже записано, что вы запланировали. Понимаете? И тогда вот эти 15 минут, два раза в день хотя бы, вы отдыхаете, призагружаете, убираете фокус, то есть фокусом вы загружаете то, чего вы хотите, уходите в транс, расфокусировываетесь, отдыхаете, я через минут как огурчик. Тогда я сейчас вам по сути сказала алгоритм входа и выхода в транс. Ну, кратко, конечно же, не полностью. Я, кстати, вам подарю, дам подарок. Напомните мне, кто будет в интенсиве. Алгоритм входа в транс. Люди, которые не понимают, что это стоит, они пропускают мимо. А на самом деле гипноз, нужно учиться им пользоваться и фокусом внимания, чтобы вас, не использовали другие. Кто понял, поставьте троечку в чат. Надо учиться использовать свой фокус, чтобы ваш фокус не забирали вашу энергию, и вас не использовали, и на бойню не вели, и не использовали вас ваши родные, близкие, да неважно кто, я в первую очередь. В деньгах то же самое, сколько я хочу, зачем мне это надо. Каждый день прописано 10-15 желаний. Правильно, мы будем это в интенсиве делать. Так что вы на всю жизнь запомните, как это работает. Вы будете такой прокачанной. Только 3 дня надо будет активно работать. Дальше. По сути, я вам дала алгоритм работы. Вот музычку включаете любую, которая там звучит, но только без слов. Тибетские чаши, тибетские поющие чаши мне нравятся. Любую другую музыку, но без слова вы включаете и делаете себе вот этот алгоритм, наговариваете. Делаете регулярно одни и те же действия, трансы вот эти. Вы, во-первых, будете всегда чувствовать себя активно. Во-вторых, вы будете искать подсказки, потому что пока когда вы вошли в транс на 15 минут, вы это говорите, и пока мое тело будет в трансе, я прошу тебя, уважаемые бессознательные, дайте мне подсказки, как мне нужно, как мне лучше сделать, как мне, что мне нужно сделать. И вы доверяете своему бессознательному и идете в транс. Конечно, не все умеют уходить в транс. Это не так просто. Мозг сильно контролирует, поэтому надо учиться. Ну, Павлова никто не отменял. Это все тренируется. Дальше. Когда с заболеванием сейчас с болезнями тела закончим когда первый раз у меня много лет назад помню 40 температур а у меня завтра очень важная встреча работает конечно работает конечно да и я прекрасно понимаю что завтрашнюю встречу ну реально нельзя отменить а мне ехать в Киев, я живу за городом. Я принимаю себя, договариваюсь с телом. Я знаю, тогда чего я заболела. Тогда я заболела, просто переработалась. Не отдыхала, мало отдыхала. А этого тоже делать нельзя. Надо любить себя, отдыхать и давать себе в первую очередь. Когда я поняла, почему меня уложил, Я прошу свое бессознательное. Прошу у него прощения. Благодарю его за то, что я услышала подсказку. Обещаю ему, что я хочу просить ему, что на завтрашнее утро мне было хорошо, чтобы не было температуры, чтобы я была в хорошей форме. Обещаю ему, что я обязательно долежу три дня. Обещаю. Держу этот фокус. Внимание, все с фокусом, ребят. Утром я просыпаюсь в 36,6. Обычно мне нужно несколько дней, чтобы... Ну, организм есть организм, ему нужно время, чтобы он у нас становился. Еду в Киев, встречаюсь, там все дела. Возвращаюсь и три дня честно лежу, хотя я уже практически выздоровела. Так уже было. Но я это очень хорошо запомнила. И с тех пор я на практике знаю, как это помогает работать. Это только транс, который на отдых и на перезагрузку. А еще есть транс на работу с внутренними глубокими вот этими конфликтами, это психотерапия, самопсихотерапия. Вот это ты, если знаешь, то это вообще круто. И те из вас, кто работает, будет работать со своими клиентами, если вы будете знать такой алгоритм, вы будете дополнительный бонус человеку давать. И для этого вам не нужно иметь образование специальное, надо просто понимать, как это работает. Согласны? Круто? Поэтому, вот таким образом, когда я поняла, что меня немножко встряхнуло, а тут лететь, а тут ехать надо скоро, вот на днях, а тут у меня вебинары, а тут у меня любимая моя группа, некоторые подтупливают, не хотят делать, приходится их там уговаривать, договариваться. Да? Есть такое? А ты же переживаешь за людей, и ты понимаешь, что блин, а как же, что я делаю? Я молюсь, танцую, посылаю фокусом внимания, пропускаю сюда свет, держу его, дышу теми местами, где болит, запускаю сюда, сюда и прям. Ну, там горчичник, он когда обожглась чуть-чуть, ну, то такое, пройдет. Сюда, даже когда сняла горчичник, неважно, я дышу этим местом. То же самое, когда болит, дышите тем местом, фокусом, запускайте фиолетовый свет, неважно. Если тут болит голубой, потому что тут это часть, отвечающая за то, что кому-то не сказали, или кому-то слишком сказали, или промолчали, понимаете, да, это психосоматика. Значит, здесь голубая чакра, вы знаете обкутываешь себя внешне как будто а, голубым таким серебристо таким вот воздушным светом вот как как будто тут у вас и дышите вот чисто дышите горлом дышите фокус только на этом фокус дышите дышите болит печеночка туда вообще куча практик есть очень классных и они работают и работают они опять же с помощью фокуса внимания поэтому фокус ребята это все Фокус на достижение цели, фокус на позиционирование, фокус на написание программы. Четко. И чем четче и понятнее вы пишете, тем проще вашему клиенту вас понять. Поэтому преподаватель химии, э, или там, что вы там, препетитор по химии, сколько вы сейчас зарабатываете? Давайте будем уже работать непосредственно. Не просто я буду лекцию вам читать. Выходите, пожалуйста, в эфир. Готовы задавать вопросы. Но пока вы выходите, я продолжаю, продолжаю работать. И это то, что касается... Ольга, напишите, чем вы занимаетесь. Вы только подтянулись, я вижу. Угу. Значит, будьте готовы, сегодня вам повезло. Я сегодня вышла в неплановый эфир. Вот так вот. Решила показать вам, что Голова, конечно, еще кружится, тут еще чуть-чуть, но я себя уже подтянула и могу работать. Мне нравится просто работать. Поэтому преподаватель химии, репетитор по химии, кто у нас там, пишите, пожалуйста, выходите в эфир, и давайте вам буду вам помогать. Ну, а пока вы подтягиваетесь, кто готов, включите микрофон и камеру, будем работать с вами непосредственно вам сейчас. Повезло, что вы пришли на этот эфир. А пока вы подключаетесь, кто там готов. Еще раз напоминаю, фокус ⁇ это четкое понимание. Если ваша каша вам нравится, то кто-то вас не понимает. Каждый живет в своей карте мира. Поэтому, если вы выбираете себе отдельного какого-то клиента, чтобы вы с ними работали, допустим, на, так, если вот по химии не хотите отвечать, кто хочет, чтобы я с вами поработала? Алла! Не бойтесь. Опять же, вы смотрите. Многие боятся выходить в эфир. Многие боятся открываться. Вот эти комплексы. Вот, Мария сейчас вышла. Хорошо. Да, здравствуйте, а меня слышно? Да, давайте себя. О, отлично. Бо я, короче, не, не в форме, думаю, боже, мой ну, нормально, нормально, нормально. Мы все нормальные люди. Давайте, говорите. А, да, репетитор, зарабатываю немного. У меня часто 130 гривен. Вот. Вы в Украине живете, раз про гривны говорите. Да. Да, да, да, я из Украины. Мария. Я боюсь огласить больше цены, боюсь, в общем, поднимать расценки. А почему? Да не знаю, думаю, что может не пойдут, может быть и дорого, или еще что-то. Ну, куча сопротивления у есть. Хорошо. Как давно вы меня слушаете уже? Ой, это первый эфир. Первый эфир, ага, потому что там вы в Инстаграм пришли, с Инстаграма? Нет, нет, я сразу в Zoom подключилась, в Телеграме я А, вы подписаны, да, на, на меня? Да, я подписана, да, и в Телеграме мне пришла ссылочка в Zoom. Отлично, значит, смотрите, ваша задача, вот после нашего разговора, обязательно зайти в, теле, в Инстаграм, там много эфиров есть, найдите эфиры, которые будут отвечать вашим запросам, вы просто обалдеете. Потому что там много я отвечала уже на, на ваши запросы, которые сейчас вы выдали. А пока более конкретно с вами. Итак, угу. вам кажется, что люди не купят. Почему? Я не знаю. У них денег нет? Ну, думаю, да, да, так дорого. А может и не актуально. Хотя я уже смотрю, что многим химия нужна именно в медицинские поступатели, еще что-то. То есть вы уже сами сузили целевую аудиторию для... А у абитуриентов медицинских вузов? Да, да, да, там химия есть. Скажите, пожалуйста, те, кто идут в медицинские вузы, как вы думаете, они туда бесплатно идут учиться? Может, и бесплатно, я не знаю. Есть. Ну, мы, мы, с вами, мы, с вами, мы с вами знаем, что бесплатно – это единицы, которые могут учиться, все платят. Обучение в медицинских вузах очень дорогое, и это мы тоже с вами знаем, правда? Угу. Ну да, вы сказали, что репетитор по химии может получать очень много денег. Я аж оживилась. Конечно. А, вот. а теперь слушайте дальше. Я вам сейчас скажу некоторые вещи, может для многих это будет шок, хотя вы и сами это уже знаете. Сейчас медицина превратилась в машину убийства, вы это поняли, да? Да, да, да. Когда про при вивки вы начали говорить поняли ну мы это надо да, сами уже понимать но тем не менее люди которые там работают они не все, не все они там прям убийцы есть люди которые любят работу, и будут идти и всегда будут идти врач это всегда уважаемая профессия тот-то идет он уже осознаешь что это сложно учиться что там нужны деньги правильно да значит если это узкая аудитория абитуриенты медицинских вузов что им даст Знание химии в том варианте, в том объеме. Которым я предлагаю. Ну, это хорошая успешность. Это единственное, что я... Я да и рассказываю базу химическую, ну, химию, чтобы понимать. Угу. Я на третьем курсе в университете чуть не вылетела по органической химии, поэтому я знаю, что такое химия. Понятно. Хорошо. Итак, при поступлении важна химия, да? Ну да, и так для аттестата. Конечно. Чтобы... Да, давайте сузимся на абитуриентах вузов. Давайте уже сузим аудиторию, это очень важно. Нам не нужно всем. Мы уже, вы уже сами определились для поступающих в ВУЗ. Соответственно, те люди, которые хотят поступать в ВУЗ, они уже не глупые, потому что это медицинский ВУЗ, это очень сложно. Правильно? Они, раз, раз они не глупые, значит, они понимают, что нужно готовиться лучше. Потому что мало того, что нужно поступить, надо еще разбираться, потому что там все на химии. Коллоидная, химическая, физическая. Я столько химии, боже, я, я, это мамочки мои родные, это, я знаю, что такое химия. А, так вот, они осознают, что химию надо знать. И они осознают, что базы нет. Никакие да. другие формулы тебе дальше не пойдут, если не знаешь базы. И даже те, кто знает более-менее ничего, их все равно натаскивают, и они сами, сами идут. Как вы думаете, человек, который хочет стать врачом, человек, который, у которого есть цель, он сам выбрал, и родители поддержали его, он готов платить за качество знания, Готов. Как вы думаете, от чего зависит? От чего зависит, за сколько он готов купить? Так, как себя продаст преподаватель. Боже, какая вы умничка! Конечно! Если преподаватель говорит, что сам внутри думает, то, ну, может быть, так это чувствуется. А преподаватель а, помыла голову, подкрасила губки. А дело костюмчик. Ну, понятно, я сейчас говорю к тому, что вы не готовы были. Молодец, что вышло. Уже вам большое спасибо. Молодец, молодец. Она поставила, установила нормально камеру. У нее задний фон у нее там не какие-нибудь там пошарпанные стены, а что-то поприличное поставила. Ну, чтобы это видно, пыль, да? Чтобы это видно, потому что преподаватель уважает себя. Она толковая. У преподавателя есть, внимание, есть алгоритм продающей консультации. Вы можете много ходить по тренингам проходить кучу кучу кучу курсов но пока вы не научитесь грамотно продавать а продавать это задавать продвигающие вопросы сама презентация вот это вот. дома да. сама презентация вы оформляете себя он на ну, девочки делаем вот сама презентации делают вон на... в этом в этом тренинге да вот уже некоторые две недели сидят да Четко, кто я, что я, почему я, чтобы человек глянул и потом пошел на консультацию. Вам не нужно себя очень много о себе рассказывать на консультации. У вас должна быть самопрезентация, правильно оформленная. Поэтому надо подготовиться, да. Это один раз сделали и забыли, но качественно. И когда человек к вам пришел, он уже вас изучил, он уже знает, он уже увидел вашу фотографию: кто вы, что вы, о чем вы, ценность вашу. Вы у него спрашиваете. Ну, там спрашивайте, что сейчас, куда, чего вы хотите? Зачем? Ну, там целое да, открытие есть. Да. А потом один из вопросов: а почему именно ко мне вы пришли? Что ну, да. угу. он вам ответит? Меня вас порекомендовали. Хорошего Хорошо, как порекомендовали? А если не порекомендовали? Тоже хорошо порекомендовали, кто-то другой, да. А если нет рекомендации? Человек увидел вас в Инстаграме, э, там, где там в Фейсбуке, где вы там, и он видел э, вашу презентацию, самопрезентацию. Вы ему понравились, он уже теплый человек, он к вам пришел. Вот вы ко мне пришли не просто так. Где-то что-то вас зацепило, наверное. А кстати, почему вы ко мне пришли? Попали вот сюда. Почему? Не знаю, тоже вот вашу презентацию увидела. А где вы увидели? А ну давайте сейчас расскажите Сейчас вот поймете Я увидела в Телеграме. Нет, наверное, сначала в Инстаграме, потом перешла в Телеграм, потом а, прочитала какой-то пост, что-то меня зацепило. А сейчас подключить Смотрю в 4 часа. Не знаю, через. Вот. Вот. То есть просто так или не просто Надо так, попустим. ну, пришли, да, послушали, посмотрели, подойдет, не подойдет, дальше пошли. Правильно? И к людям к вам же так. Что-то зацепило вас. вас, у вас человек... И тут вы задаете вопрос у своего абитуриента, у ну, своего будущего клиента. А почему именно у вас? Вам сказал, как вы ответили только что. Вас порекомендовали. А еще? Допустим, не рекомендовали, он нашел. Я нашел вашу презентацию. Что вас именно зацепило? И человек сам себе отвечает и продает себе вашу уже программу. А можно вопрос? Смотрите, я все время говорю, что я вот ну, в любом разговоре, я пытаюсь рассказать, что я окончила самые лучшее у страны, что я химфак кончила. ну, в общем, такое вот. Это нужно говорить? Нужно. Я об этом говорю. Но не на первом плане. Наша задача – говорить о, о том, что людей волнует. А между делом, говорит, я вот когда училась в университете таком-то, то у меня там вот на третьем курсе меня чуть, у тебя, чуть не выгнали, да? Ну да. Да, я училась в университете Шевченко, у меня органическая химия была пятерка со школы, но преподаватель была слабая, а так как я ее жалела и не участвовала в этих срывах лекций, лекций я сначала медучилище училась, а потом в университет пошла, то она только за то, что я ее ну, я защищала ее, и не участвовала в этих срывах, у меня была пятерка, но я ее не знала. И мне было очень тяжело, очень. Поэтому я говорю. И, между прочим, я скажу там про... А в самой презентации там есть обо мне там кто я что я и так далее человек увидел посмотрел ага такой-то такой-то диплом такой-то но это важно но это не на первом плане на первом плане это что людей болит только на втором мы говорим о себе но если говорим о себе то очень кратко люди наши регалии особенно он даже повесила... Орден княгини Анны недавно уручили, куча орденовых недавно, я раньше даже еще не весила, потому что вижу, что люди это все цепляют, думаю, ладно, пусть будет, я все скромничала. Поэтому это надо, но это не на первом плане. Вы достойно выглядите, у вас четкая структурная речь, вы правильно задаете вопросы уверенные, и люди чувствуют больше вашу экспертность по вашей речи, по вашему представлению. Поэтому нужно научиться правильно задавать вопросы. Ну и, конечно, себя грамотно упаковать скажите пожалуйста за сколько времени вы ведете за сколько времени месяц два три полгода вы можете выйти с человека вашего ученика на тот уровень который который для него будет приемлем знание языка очень быстро я даю три-четыре занятия и мы уже подтягиваемся к этому. Это если химия восьмой класс, то за 7 класс я рассказываю буквально 2-3 урока и все уже все понятно. Вот. Вот. То есть, если говорить про вашу программу, то у вас может быть два-три варианта участия. Кому-то нужно подтянуться, чтобы знать экзамен, догнать пропущенные там какие-то уроки, а кому-то нужно подготовиться к, к университету. Правильно? Ну, у меня только один успешный вариант ЗНО я одну девочку только в этом году готовила. Первый раз это очень за четыре месяца мы с ней. Есть готовили. уже у вас? Есть у вас кейс? Есть у вас отзыв уже про это? Да, но ну, она написала, что она на бюджет в Непропетровске или где-то там вот поступила и все у нее хорошо сложилось. Но там, там она она набрала 135 баллов по химии, но ей этого хватило. В общем, осталась довольна. Вот. Поэтому в вашей программе, когда все это разложено, описано, четко структурно, человек зашел на вашу страничку, посмотрел на вас, у вас достойные фотографии, вы иногда выступаете, выходите, выходите в эфиры, у вас там истории сомелякают, еще что -то. на вашу целевую аудиторию настроена ваша вся ваша лента. Как вы думаете, сколько вам нужно клиентам, чтобы зарабатывать, ну, там, тысячи три в месяц, долларов? Ну, это я даже не знаю. Ну, а теперь смотрите. Если вы берете одного клиента, час 130 гривен, да? Да. Угу. 130-150, ну вот, вот такое. Угу. Допустим, 150, это один час. Сколько в день вам нужно клиентов? Ну, у меня на данный момент по три ученика есть в день. То есть три ученика в день, это 450 гривен? Да. Сколько дней в неделю вы работаете? Шесть. Шесть. Значит, 6 на 450, это, грубо говоря, 100 долларов в неделю вы зарабатываете. Да, да, вот так вот, так вот я и зарабатывала. Ну, плюс-минус, там переносы, отмены, ну, такое хорошо, тоже то есть, есть. 400, долларов, 400 долларов в месяц вы зарабатываете? Да, на сегодняшний день так. так вы же работаете, получается, очень много? Много? Ну, я спрашиваю, много? Ну, по три часа в день. 3 часа, А, ну, значит, не очень много. 400 долларов в месяц, 3 часа в день вас устраивает? Нет, мне, конечно, хотелось бы больше. И хотелось бы группы какие-то, еще что-то хотелось. Но, в общем, только на стадии хочется. Хорошо. Скажите, вот такая штука. Если вы берете в групп, групповую работу... То в чем это будет вам выгоднее? Допустим, взяли 10 человек. Если... Ну, час будет дороже стоить. Для них? Нет, ну, за них. Ну, для них нет, меньше будет, чем индивидуальный. Можно даже по 100 гривен, даже еще меньше, если 10 человек. Так это тогда час будет 800 гривен стоить. Ну, приблизительно, если группы сделать. Это, во-первых, и сложно как-то для меня, я не знаю, как То есть, сделать. Группы вам вести сложно? Я не пробовала, у меня только парные были, групповых не было. Ну тогда почему вы говорите про групповые, если вам сложно? Я, нет, это нет? бы мне бы хотелось бы мини группы, ну, по четыре человека вот так вот, но пока у меня еще ничего такого нету. Что вы считаете нужно сделать, чтобы у вас были такие мини группы? чтобы согласились уч ученики объединяться. Там мало кто хочет. Люди все не больше единицы. вроде хотят... За... Да, все как-то за индивидуальное больше. Я пробовала mm -hmm. говорить, но что-то мне оно все рассыпалось. Mm -hmm. А цены поднять не пробовали? Цену не не, не пробовала поднять. Цену. И что так? давай вот, вот что-то не знаю. Надо... Нет, проговорите, почему вы боитесь цены поднять. Уйдут люди, денег не будет этих. Да? Мария, вы куда делись? Так, Мария зависла. Да, да. О, я. Уйду. я верну. Уйдут люди или чего вы боитесь поднять цены? Идут, а? не захотят. И кого, кого? Если поднимете цены, уйдут люди или чего? Чего боитесь? Я думаю, никто не захочет, я не знаю. Поэтому держусь хотя бы за этот вариант, да? Да, да, держусь за то, что есть. И... Хорошо. Как вы думаете, есть ли репетиторы, которые зарабатывают? Конечно. А Конечно, что, да. Что они такого делают, что у них это получается? Как по-вашему? Не знаю. У них, может, выше самооценка, чем у меня. Они просто хотят Хорошо. больше, да, все. А Что нужно сделать, по-вашему, чтобы поднять вашу самооценку? Вот этого я не знаю. А это если вы знаете. знали? Ну, тогда бы делала. То, чего мы не знаем, мы за это плачем. Да, пойти на платный курс. Нет, вам не нужно обратный курс. Вам нужно просто создать программу свою. Или, может быть, действительно пройти пару консультаций, поднять своим самооценку. В любом случае, у вас я лично вижу четкую речь, правдивость вашей информации, вы конгруентны. Ну, а самооценка, да у нас у каждого самооценка на нуле практически. Я поэтому и веду сейчас специалистов с их самооценкой. Поэтому вопрос к вам такой. Вот сейчас будет трехдневный интенсив по деньгам и будет vip участие где вы будете не только три дня работать, а еще можете попасть ко мне на полный разбор и своей самооценки, и создание своей программы. Готовы платить 200 долларов? Пока 200 долларов. Наверное, на сегодняшний день нет. Вот. Поэтому смотрите, вот как вы, так и к вам. Ничего нового. Вот Если человек боится вкладывать, вкладывать в себя, он боится ну, потерять и то, что есть. Вот мы говорили про фокус, да? А почему а нет таких денег? Так откуда же они возьмутся, если надо в себя вкладывать? Так и живем. То есть это не то, что там... Так есть, мы так все устроены. Если у меня нет денег, то где возьмутся деньги у моих клиентов? У них тоже нет. Люди это чувствуют. Поэтому, когда нет денег, а ты хочешь, ну, твой знак, деньги, а я хочу, значит, что нужно делать? Как по вашему. И легко расставаться с деньгами. Молодец, потому что легко расстаешься, легко придут. Супер, браво. Даже если нет, я, я лично и кредиты лезла, и продавала. Ой, что, вспомнишь, дрогнешь. Для того, чтобы я стала вот такой, как я сегодня, уверенной и, и спокойно продавать свои прода программы дорого, я очень много сидела на подсосе таком, что мама не горюй. Вот. А, поэтому вы сами решаете. Если у вас 400 долларов, вы за себя продаете за себя за 400 долларов, имея образование такое крутое, имея такие такие компетенции, и вы считаете, что вы можете так дешево продавать, это ваш выбор. Когда вы продаете, Спасибо, когда вы. вы покупаете себе что-то дорогое, вы как бы внутри себя, вот, как я вам рассказывала, да, вот, как пирамидка вот эта вот такая рас, рас, ну, как бы расширяется, тогда и люди идут, они чувствуют идут на вас. Когда человек сам такой, такой такие, да. такие, такие, такие клиенты. Что такое для вас 200 долларов? Даже не, не, не соображу, что на них можно купить сразу. Вот. 200 долларов, да. ну у нас это в гривны. Почему? Ну, 5,5 тысяч, но это сегодня смешно, да? А теперь смотрите, я сейчас вам покажу некоторые интересные вещи. За 200 долларов на консультации, помимо трех дней интенсива, в которых вы прокачаете и денежное мышление, и свою денежную емкость расширите, и получите кучу практик всяких, и что принесет вам в конечном итоге и деньги, и людей, и клиентов, и так далее. Это, он там, по ссылочке перейдете, увидите отзывы. Но в лишней консультации, которая стоит 500 долларов у меня, вот обычно, поэтому она была 100, сейчас я даю 200, и ну, больше не буду ее продавать, потому что я там даю людям столько, в них 10 раз залетает. Вы получаете полный расклад по себе, повышение своей самооценки. Программу даю вам на этой консультации полностью программу алгоритм создания программы под ваших учеников. То есть вы будете предлагать не просто уроки по 150 гривен, вы будете предлагать им ценность, которая будет стоить как минимум 1000 долларов. Как минимум 1000 долларов. Что это значит за 1000 долларов? Вы не будете проводить уроки, вы будете человека вести, например, полгода. Вот вы провели с ним курс, там, на поддержку, да, он получил там результаты. А дальше у человека будет возможность приходить к вам там еще, когда ему будет трудно. Человек заплатил один раз, и он знает, что у него есть наставник. И как это объяснить, эту ценность, это мы тоже, я вас обучу. Но, конечно же, не надо, не на консультации. Что еще на консультации да. вы получите? Вот этот алгоритм, алгоритм. Создание программы, дальше вы получаете структуру продающей консультации. Пример создания самопрезентации это для самостоятельно. Вы сделаете за эти деньги. Как вы думаете, когда вы сделаете все это, получите шаблоны, структуру, рамочки, только запомни. Вы будете себя чувствовать уверенно? Возможно. Вы сможете продать увереннее свою программу? Но ну, так ее еще нужно создать, потом продать. Конечно. А для того, чтобы создать программу, получить обратную связь по каждому пункту. Для этого люди идут учиться в программу. Там, где я создал, я проверяю. Мы все это разбираем. Снова, снова. Это 2-3 месяца. И это стоит не 200 долларов. А Это стоит намного больше. Но у вас даже 200 долларов нет. Да, это точно. Поэтому вы себя цените за 400 долларов. И на большее пока. Даже и не рыпайтесь. Почему? Потому что мы позволяем себе заплатить себе. Мы Ой, извините, позволяем. пожалуйста. Еще я вижу, вижу, там что-то упала Видите, как наше тело реагирует. Мы позволяем себе расширить, сделать то, что неудобно. И тогда также самые люди чувствуют, так же к вам идут. По другому не бывает. Вы не сможете продать дорого, потому что вы сами чувствуете себя на 3 копейки. Да. Это ну, да. Вот есть такая штука. Ты как ты, так и к тебе. По другому не бывает. Поэтому вам было полезно вот это наше с вами, наше с вами дело полезен. Да, спасибо большое. Ой. Хорошо. Так вот. что спасибо вам тоже большое. Поэтому, друзья, смотрите, вот я сейчас по сути кратко Мария продала, показала, как продавать на продающей консультации. Вам не нужно впаривать, вам не нужно доказывать кому-то чего-то. Вы, когда тренируетесь на этих продающих консультациях, вы на самом деле прокачиваете и свою уверенность, и понимаете психологию людей, и понимаете, вот после ее консультации вот консультация с ней, ну вот такая была условная консультация, у меня уже есть материал написать пост. Ну, например, там не Мария там Доскалова, да, а там какая-то Галина Иванова, например, да. То есть у меня уже есть повод написать пост, и другие люди увидят себя и скажут, ух ты, елки-палки, ну это же я. И люди будут больше прислушиваться и понимать, что в конце концов елки зеленые, ты же Хочешь продавать дорого, так сначала сам себе купи, а потом люди у тебя купят. Понимаете? Вот таким образом. Поэтому э, запросто можно продавать дорогие программы, будучи таким специалистом. То же самое, вот Алла писала, да? Алла, выходите на эфир. Э, я задам еще вопросы. Не буду ничего продавать. Мне неинтересно, мне неинтересно продавать людям, которые... Ну, то что, не то, что продавать неинтересно, а вы сами созреваете, идете или не идете в программу. Да? Так же самые ваши люди. Кто сейчас готов еще поработать? Вот вы пишете, я учусь на психолога. Кто то вам писал? По-моему, Алла писала, да? Вот смотрите, люди очень много учатся. Так много учатся, что просто не знают, куда эти знания девать уже. На самом деле, внимание, если вы знаете на 10% больше других людей, вы уже имеете право продавать. Понимаете? И вам не нужно быть там супер врачом, супер психологом. Поняла, Алла? Угу. Тогда я вам объясняю вот ваше уже. Поэтому если вы учитесь на психологе, вам нравится психология, вам нужно выбрать отдельно какое-то направление, которое вам нравится. Например, Женская тема, мужская тема какая-то, карьера, там, то есть что-то узкое очень. Детская психология, что-то узкое одно выбрать, не пытаться помочь всем. ту тему, о, перинатальная психология, боже, это же вообще супер. Так, да, вышел, Эта тема очень крутая, очень. Это просто-просто-просто. Вы выбираете тему, вы уже начинаете говорить с людьми. Вы выбираете себе своих клиентов. Да, у вас пока что нет диплома. Ну и что? Есть люди, которые имеют тонны дипломов, а рот открыть не могут. Есть люди, у которых опыт такой, что она сама может быть звездочкой, примером для других. А она говорит, я не психолог, я не коуч. Не буду пальцем тыкать. Кого я так говорю? Не надо быть психологом и коучем. Да, тем более, если у вас специальность еще и акушерка, вы можете создать программу с болями, которые есть на боли, которые есть у людей, продавать им ее. Да вы что? И здесь все, смотрите, что нужно. Упаковка себя, правильное позиционирование. Что такое позиционирование? Кто я, кому я и за сколько я помогаю? За сколько времени? Никакой результат человек получит. Дальше консультировать и продавать. Консультировать и продавать на бесплатных консультациях, давать пользу людям, задавать их вопросы открытые. Вот я уверена, что Мария ушла уже с пользой. Правда, Мария? Она уйдет, уже пойдет работать голова. Потому что создать программу полугодичного наставничества за... создать программу полуогочного наставничества и описать ценность этой программы так чтобы человек увидел себя и готов был заплатить за деньги за поддержку за понимаешь взяла таких два-три человека и ведешь их и не надо ответ ковряться с этими учениками бесконечными но люди готовые платить они чувствуют просто мастера вот если вы, вы помните, вот хотите меня слушать, хотите меня слушать, до тех пор, пока вы сами не заплатите дорого, вам никто не будет платить дорого. Все, точка. Это карма, это закон кармы. Хочу взять, отдать. Ну, понятно, да? Я уверена, что Мария уже пойдет там что-то придумать. Поэтому, Мария, хотите, чтобы у вас была программа такая нормальная, запомните, минимум 2-3 тысячи долларов вам нужно готовить для того, чтобы пойти в какую-то такую четкую конкретную программу, чтобы вам помогли все вот это создать тогда у вас появится уверенность, что я заплатила. Тогда у вас появится уверенность, что у вас все четко есть, никак не будет там ни что попало. И тогда совсем-совсем по-другому все работает. Ну, конечно, ну, куча практик мы делаем и так далее. У меня девочка одна не смогла попасть в программу. Говорит, у меня не дали кредит. Пришла через где-то пару недель. Пришла, заплатила 500 долларов. Нет, 400. Я ей, я ей дал, я скидку ей сделала. Она очень такая старательная. 400 долларов. Мы с ней полностью разложили по полочкам, что нужно делать. Она самостоятельно сейчас все делает. И я ей пообещала, что ты как только напишешь эту программу и саму презентацию, дашь, я ее посмотрю. Это уже как бонус. Почему же не пойти человеку на течь, если она старается? Сейчас она собирает деньги, уже начала консультировать, она придет в программу, потому что самому тяжело все равно. Поэтому, Алла, у вас, насколько я понимаю, эта тема такая. Такая душесчипательная. Там и психология, и физиология, там энергетические всякие вещи, там и там очень все круто. Так что. Поэтому, ребят, ссылочка в чате на трехдневный интенсив, кому, кому интересно. А вы уже там смотрите сами. Итак, фокус. Спасибо вам большое, Алла. Угу. вот люди часто боятся выступать, открываться смотрите, чем больше вы выходите и не боитесь наоборот, страшно, но вы выходите там, делайте то, что вам страшно тем быстрее вы прокачиваете себя вот в э, тренинге у нас будут такие практики три дня, просто чтобы вы знали вы будете делать те вещи, которые вы никогда не делали вам будет необычно, вам будет там будет как-то дико, но вы это будете делать. И фокус на том, чтобы вычистить из головы, вычистить из подсознательного хлам, который там сидит. Помните, я показывала, что... Саша, давай, пожалуйста, вот это 595. Да, давай. Да? Слава Он внизу там висит, да? да. О, класс. Нет ее. Она большая пирамида, а то и нету, 5,95. Вот смотрите, если брать вот эту фиолетовую часть, вот это 5. А вот это все остальное, вот это разноцветное, это 95. Это наше тело, это наше бессознательное. И когда вы вот в этой части, вот это ваше сознание, через фокус внимания выбираем, выгребаем всякий хлам, там какие-то страхи, там какие-то убеждения, то вот тут вот, телом вы делаете, Автоматически происходят просто невероятные изменения. Понимаете? Вот в этой древнемном интенсиве мы будем заниматься этим В этом фокус внимания на том, чего я хочу, и что же мне мешает. А мешает мне установка. А вдруг у людей денег нет? А кому я нужна? А вдруг, а вдруг не купят? А вдруг и эти студенты, а студенты уйдут, да? Ну, как у, вот там, вы думаете. Ну, вы думаете да? А вдруг и этих не будет клиентов? И человек думает, ага, да ну я как-то перебьюсь. И таким образом, друзья, вы множите свою карму бедности и людям передаете. Ну, это высокие вещи. Так вот, фокус внимания. Это сколько вы хотите, зачем вам это надо, фокус внимания, а что мне мешает, фокус внимания, а что я могу сделать, чтобы перестать болеть, там что-то болит, фокус внимания, а как я управлять своей жизнью должен, если мной управляет все, кому не лень. А как сейчас мне относиться к тому, что сейчас, например, идет такая повальная вакцинация. Читаю я и нахожу, что академики, люди, которые смело заявляют о том, что будут последствия а, выхолащивания людей, а, что особенно молодые женщины, которые вакцинируются, и мужчины, там происходят серьезные изменения половых органов, половой системы. И... Мне это зачем? И что я могу сделать, чтобы не пойти на эту вакцинацию? И как только вы включаете вот эту, этот, этот фокус, а что я могу сделать, чтобы не делать? Да, годится, но не очень. Пусть будет. Поэтому, а что я могу, когда вы говорите, что я могу сделать, тогда приходят, приходят ответы, откуда-то, потому что фокус вас послан, вы послали вот этот импульс, и фокус приходит, понимаете, вернее, фокус подает такой импульс, и он вам дает ответы, вот что интересно, понимаете. И тогда приходит ответ, который говорит вам: а как же ж мне тогда не вакцинироваться? А как сделать так, чтобы мне делать вакцинацию? Вот кто хотел бы узнать, что делать, чтобы не делать вакцинацию? Я для себя нашла такие варианты. Например, выбрать ту вакцину, если совсем уже призмется, нельзя будет никуда ездить, ничего делать. Самую безопасную вакцину вычитаю. Дальше подготовиться надо физически. Тело, что было готово, почищенное. Пить очень много, чтобы тут же вымылось через почки. Это один из способов. Если уж совсем будет вообще не в и будут прижимать, потому что я, мне не нужно в организме еще дополнительная химия какая-то, все, что испытывают на людях. Согласны? Ну, а дальше, когда вы держите фокус внимания, у вас плавать эту реальность вот смотрите здесь играть мозг так, вот пять процентов это то что держит наше сознание 95 это все что в теле и вот та же самая пирамида но она выглядит по-другому но для того чтобы ты понимал или понимала что твой фокус это то что ты есть если ты говоришь что я чувствую я, я недостойна я недостойно получать больше денег. То ты транслируешь, все твое тело транслирует. Или ты говоришь, я достойно получать деньги. И ты описываешь свою историю жизни. Ты грамотно описываешь, кому ты помогаешь. Ты четко, фокусом описываешь детально, конкретно, что именно человек получит. Не просто улучшит свою жизнь, а что конкретно он получит. Понимаете? Тогда... Человек читает и думает, смотри, грамотный человек, четкие вижу результаты. Я буду получать, я получу там э, в результате, там э, пройдено такой, такой, значит, программы. У меня будет поддержка и, и напомнят мне, и смогу обратиться в любое время. И я не буду бегать, шариться по каким-то курсам, где-то искать в гугле. У меня есть человек, которому я плачу, и он меня будет вести, поддерживать. Это же спокойнее намного, понимаете? И вот эти курсы, там, такие разные, да, там, при консультации, они дают только для того, чтобы вы могли узнать человека, его боли, и продолжить свою программу. Да, Знайте вопросы, и будем заканчивать. Насколько вам сегодня было полезна наша встреча, и чем было полезно? про фокус внимания? Пишите, чем была полезна встреча, что вынесли отсюда. А я в завершение скажу: если вы берете линзу, настраиваете ее на солнце и на бумагу, то линза дает огонь, бумага загорается. Вот также наш фокус внимания. Если ты четко держишь фокус на цели, держишь свои шаги регулярные на том плане, который ты себе записал, если ты благодаришь себя за то, что ты принимаешь себя, какой ты есть, благодаришь людей, ситуации, обстоятельства, находишься в балансе с собой, так называемый, да, то этот фокус плавит в твою реальность. И ты получаешь то, что ты хочешь. и Не плаваешь в иллюзиях какой-то бурной деятельности, непонятно. Поэтому четкие цели, четкое понимание, чего хочу, четкое, для кого вы работаете. Четко я, я ценна, потому что я точно знаю, что я помогу. И все это фокус. Но за этот фокус надо платить. Или жить так, как мы живем. И, и, и не обижаться, если что-то не так. Потому что в ответе за то, что у нас есть, мы сами. Согласны? Насколько вам была полезна встреча, поставьте, пожалуйста, ленички до 10 интенсивно начинается с 26, с воскресенья, 26, 27, 28. Будут обалденные практики денежные, от которых через фокус внимания, когда люди приходят на эти Когда люди приходят на эти практики, на эти тренинги, они получают результаты сразу. Результаты вот 26-27. Как вы свои доходы доходят 3-7 раз за 2 месяца. Да, это будет правда. Будет цель поставить для кого тренинг, от врачей, психологов, коучей, для тех, у кого свой бизнес, но доходы не растут. Может быть, сетевики сюда тоже подходят. В любом случае, это тренинг для вас. Вот тут описано, что вы будете делать и что вы получите. Практики будут такие, которые помогут вам увеличить свой доход, убрать денежный саботаж. Вы его поймете, уберете. Ну, три дня, я скажу, надо будет поработать. Практик будет много, будете там просто балдеть, фокус будет плавить в вашу реальность, бессознательные штуки будут всякие, блоки уходить, но это надо будет делать. Потому что увидите видите какие-то негативные убеждения, которые нужно будет убирать, самоценность низкую и так далее. Конечно же, обязательно построим цель. Кто-то из vip пакета будет в прямом эфире, и с ним мы построим цель. И вы поймете, как эти цели правильно строить. Потому что если нет целей, фокус распыляется, мы, у нас день с рука, мы бежим, бегаем по кругу. Когда ты видишь четкую цель, импульс мозга понимает для чего, и тогда... Вот эти вот вещи, про которые я вам показывал, что, что связано с мозгом, как он там импульсы посылает. Через постановку целей, через благодарность людям и себе, через усердие и работу. Тогда мозг включается и тело. Вау, как зажигает энергию, что подают. Появятся новые клиенты, кто-то вернет долги. Ну, в общем-то, это очень много всяких. А, тут еще полно отзывов. Кстати, откройте и посмотрите. Вот отзывы очень серьезные. Люди увеличили доходы буквально в несколько раз. Почитайте, послушайте. Я не хочу даже открывать. Кто захочет, послушайте. Правильно сформулировала запрос, намерение на тренинг. Фокус загрузила. Людмила. За месяц увеличила доход в два раза. Поддавала долги ну и так далее. Вот где фокус внимания, когда делались практики, и вот сразу приходили такие результаты. Какие-то подарки, какие-то. какие-то, ну, Варианты участия вот такие: эконом-пакет 560, но здесь только слушайте живые присутствия. В обсуждениях не принимайте. Если слушаете на. Вот эти все эфиры и все. Вариант 1900 гривен, 4600 рублей. Здесь записи остаются, и вы получаете доступ в группу, где мы будем все это дело обсуждать и так далее. Тоже остаетесь в группе надолго, на, на и там дальше продолжаете работать. Здесь у нас 4600 рублей или 1900 гривен. И вариант VIP-пакет, здесь полностью все и запаси, и бонус грамотности детей, и дополнительные практики, дополнительные гипотетические практики на перекодирование, ну и, конечно же, разбор, как я уже и сказала, разбор, личная консультация. И это стоит 200 долларов, в переводе на доллары. Так что, welcome. Я вам благодарна за то, что были здесь. Как фокус у меня меняешь реальность ситуацию сейчас. Да, вот где фокус, там реальность. Вот куда держите фокус, там и меняется. Вот вы говорите, я больная. Я больная и больная. Я здоровая, хотя тело говорит, ты знаешь, да, ты здоровая. Я люблю тебе твое тело, Полежала, побалдела, помолилась, потанцевала, выпила всего. Даже когда пьете там, получите горло, фокус, внимание. Вот я сегодня полоскала горло утром корнем аира. Кто, кто знает, что такое аир? Это уникальная трава. Запаривайте аир и полощите горло. Я полоскала и я думала, как этот аир растет на болотах. Как он красиво шелестит. Как его обливается дождик, солнышко, земля. Я представляла эту энергетику, благодарила за все, где там, кто там вырастил, и у нас сама выросла, кто ее вырастил, привез в аптеку. В аптеке распасовали, я купила вот эту цепочку, я проследила фокусом внимания. Это работает, ребят. Но это надо делать. Поэтому я вам благодарна за то, что вы были с нами. Полтора часа. Спасибо огромное. Ну и жду вас на интенсиве. Настройтесь на очень серьезную, активную работу. Три дня. Ничего, кроме фокуса на деньгах и на простройке себя. Вип-пакет не покупайте, потому что это много работы, много затрат, а деньги не Поэтому не оплачивайте VIP пакет Вам оно не надо. Вот я конечно шучу. Хотите покупать? Хотите нет? Просто видите, увидите сами, что вы получите в результате. Ну а дальше, а дальше захотите пойти в программу, в коучинг, там, это ваше решение. Но эту возможность я бы вам рекомендовала не пропускать. Фокус плавит в реальность. Если вы этот фокус, держите сами и не ждете, пока вас расфокусируют и используют под себя. Всех вам благ. Пока-пока.